Вот такие советские часики молния Купил на авито Купил в обшарпанном состоянии Ну порадовало то, что продавец оказался очень честным Все показал, во всем рассказал Ничего не утаил Вот эту козолоту удалось просто отполировать и она приобрела вполне сносный вид вот Видите как? сейчас выключу вспышку вот видите без вспышки более понятное состояние позолоты Показываю со всех сторон. И далее перейдем к регулировке точности хода этих часов. Я подкажу с помощью какой программы и каким рычажком это делается. Вот показываю черный, черный рычажок. Шкала и плюс-минус или быстрее медленнее и соответственно чуть-чуть сдвигая рычажок вправо-влево мы получаем либо ускорение либо замедление хода часов а контролируем вот с помощью вот этой программы вот такая программа для измерения точности часов Программа по умолчанию загружается в авторежиме, такая вот шкала, вертикальное положение оси это идеальное состояние точности. Ну и, соответственно, наклон вправо-влево, это спешат-отстают. Опций практически нет. Вот опции посмотрим давайте. Значит, что мы здесь видим? Можно видеть предыдущий тест. Можно запустить длительный тест на 5 минут. Ну Это на экране может быть стандартная вот заставка, как я вам показал, или какая-то внешняя колебания считать автоматически или ловить колебания только между 3 600 и 57 600 колебаний в час спрашивается так ну и чувствительность микрофона классическая или высоко чувствительная так как я далеко ставил микрофон от часов, не прислонял к ним, я поставил высокочувствитель. Все. Жмем кнопочку Save и приступаем к тестированию. Вот, кладем вот так вот часы и жмем старт. Вот так вот. Вот что получилось у нас в результате. Видите, какая точность? Практически подогнали к нулю. Но для любительских условий плюс-минус, даже так скажу, 10 секунд в день, это все ерунда. Вот видите? Потихоньку накапливается погрешность. Ну, это все мелочь. Для домашних условий это отличный результат. И программа просто идеальна для домашнего мастера. Вот сейчас она заканчится, Закончится. Загодится опять старт. Все. Вот измерение. Вот смотрите. 18 тысяч колебаний в час. Отклонение минус 4.0. Секунды в сутки в день и битрор, это вот поясните, кто знает, 4 миллисекунды. А теперь давайте посмотрим, с чего я начинал регулировку. Вот сейчас я к микрофончику поднесу механизм поближе и покажу вам, в каком состоянии пришли ко мне часы с чего начиналась регулировка. Жмем старт и смотрим. 117. Минус 117. Минус Ну и в завершении еще раз посмотрите, как смотрятся эти часики у меня в интерьере. Всего доброго. До свидания. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.